Такая, такой, такой, такой, To stitch it. Я хочу пойти Я хочу Я Ух. So. Hmm. Ну это плохо Делка, yeah, <laughs>